всем привет я рада видеть вас на своем канале сегодня хочу вам рассказать про покупку из Фикс Прайс. это аквапилинг крем для ног вот так видно вам не видно вот фокус поймался так 35 миллилитров устраняет утолщенную грубевшую кожу сухие мозоли на топ-штыше заживляет трещины эффект за 7 дней покупала я его за 55 рублей как видите, я уже пол тюбика истратила, пользовалась 7 дней. Я а все потому, что у меня очень сохнут пятки ног. Сколько не мазала, все равно они сохнут. Вот И мазала у меня была мозоль. Что хочу сказать про это средство. Средство неплохое. Честно, неплохое. но мне понравилось. В плане того, что сухость... Сухость стала меньше, но насчет мозоли ничего сказать не могу, потому что эффекта я не увидела, чтобы как-то у меня мозоль быстрее проходила, либо что, в общем, как бы вот в плане вот сухости мне помогло. Вот, ну, я не знаю, не могу ничего сказать, устраняет утолщенную, грубевшую кожу, сухие мозоли топтыши. заживляет трещины, вот кого уже вот такие серьезные, как бы, Трещины на ногах про них ничего сказать не могу, так как вот я пользовалась чисто, чтобы увлажнить ноги. Вот. А так, в принципе, за 55 рублей я не знаю, смотрите сами, может быть, это стоит и дешевле подобные средства. Буду дальше пользоваться, посмотрим, посмотрим, как лучше, и гораздо лучше станет или нет мои ноги. Вот. В общем, как-то так фотки и ног присылать не буду, считаю, это неэстетично как-то, поэтому поверьте на слово. Вот, в общем, как-то так, на этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, буду рада видеть вас снова. Всем пока!